Творек, двигатель, двигатель бац, бац, бац. Будем снимать турбинки для диагностики. Для того, чтобы посмотреть. Снимаем воздушный фильтр. Ну, он видно. Угу. На 18 откручиваем подушку, подушку двигателя для того, чтобы потом его под дом два, два болта крепления подушки. Головкой на 16. Можете снять корпус воздушного фильтра, можете не снимать на любителя. Один болтик на 10. На, на движок потом подожди а здесь тоже шкрепится вот забор берет отсюда воздуховод да, да, да. отверткой снять скинуть его чтобы не сломать. Ага. Так, еще один. Так. Хамут вот этот. Бита шестигранная на пять миллиметров. Даже не полукольцо, а три части составных. Да. Вот. Я пальцем один покажу, а потом. Так, второй. да, да, вижу. Раз, два. Две гаечки крепления трубы выхлопной откручиваем для того, чтобы трубу подать от турбины. Так, можно крутить сверху, можно крутить снизу. Насколько там... Головка. 13. Головка на тринадцать. одета она на месте, да? Одета, приподымай Ага, все. Снимаем. Снимаем с турбины Все достаточно. Три болта. Четыре. Четыре болта. М10. Лайн 12-ти звезда. Сейчас они, вот они. Поддомкрачиваем двигатель. Поддамкрачиваем с подушки. Откручиваем четыре болта крепления лапы раз это есть там. два три Накидной на 16, головки на 16 и так далее. Кому как, чем удобнее. Засвети размер. Где-то есть. У -у -у. Да, он фокусируется долго. Еще все 16. Там гратим двигатель. Тут расстояние маленькое, там дырник, чтобы не сломать, чтобы он не уперся в моторный щит. Вот. У меня на данный момент сейчас расстояние где-то сантиметр-полтора там. Когда там кратьте, не прозевайте этот момент. Угу. Вот, его бы оставил бы. А там ниже он еще. Угу. Вот. Угу, все, добро. Покажи его. Угу. Рук не хватает, да? Да весь немного. Так. Наверное, вот этот еще отключу. А, ты еще его еще не открутил, что ли? Да, этот не открутил, потому что этот как удобный хотел. Подушечка. Долой. Только масса. Так, болт. Неудобный болт. Угу. Так, провода. Крепление массы вон там заделано. Те провода сперва с этой стороны. Здесь не только провода, здесь провода вон крепление. Да, в общем, все лишнее откручиваем от подушки, чтобы не мешало. Для полного удобства надо было открутить дополнительный насос шестигранником на 6, два болта. Массовый И массовый провод. Штатно он тут подключен, не штатный, я не знаю. Что? Коса какая-то, тонковатая. Так, так сейчас. открутили насос с помощью правда неправды лапу далой вот стоял насос два болтика третья массы все имеем что имеем так и откручиваем снизу три три раз два Три вот этих болта. Сплайн. Размерно сейчас скажу. Так. Бита М12. Сплайн. Не прилетит мне в глаз. Зачем не должно в глаз прилететь? Надо усилитель помощнее и прочее Ну ладно, суть ясна в общем Таким образом так, сейчас. Все. сейчас вот так заглянем Поехали дальше Так, сейчас я держу Выкручиваю Все Понимай. Давай на себя. Смотри, чтобы ничего не упало. А, нормально, прокладка на ней держится. Оп! Я тебе предупреждал, прокладка. Прокладка вот на ней держится. А... Вторая. Вторая. А -а -а. Вот он этот агрегат. Такая конструкция он товарищ стартер кому надо Это песня из другой оперы все всем спасибо